Фотоаппарат представляет собой непрозрачную камеру, в которую встроен объектив линзы. Простейший объектив состоит из одной линзы. Лучи света, проходя через объектив, создают изображение предмета вблизи задней стенки камеры. В этом месте, где получается изображение, помещают фотопленку. На смену пленочным фотоаппаратом в настоящее время приходят цифровые фотоаппараты. В них светочувствительным слоем являются матрицы, состоящие из пикселей. Пиксель – наименьший элемент изображения и наименьший элемент матрицы дисплея, формирующего изображение. Сигнал с пикселей обрабатывается и хранится в самом фотоаппарате в цифровом виде.